Нет, все-таки это стандартный дефолтный выбор, оборона. И давайте знакомимся с коллективами. Команду Солянка представляет Травик, Офишал, Святой, Медитатор и Настенка. Команда Пенсионеры — сумасшедший, the best, Zored, Эйфория, Рассеянный и МК. Сколько нужен донат, чтобы ты прошел героев 5, все части? Это будет очень долгая игра, чтобы ты знал, или вообще не надо это делать. <свес> <свес> Ой -ой -ой. Я не могу прямо вот сейчас в моменте ответить, какова сумма, но такое в теории, да, возможно. Энтрифраг, дамы и господа, сделан командой Пенсионеры, ребята заваливаются на Точку А как к себе домой, а на Ретейке у нас, кстати говоря, в общем-то Никого и нет, единственный Оборонительный, так скажем, отряд В лице одного человека, это Святой Он находился на Точке А, но его убили Практически моментально, минус от Сумасшедшего по офишелу. И тут у обороны есть очень-очень Большие позиционные, конечно же, трудности Есть Дефьюз Киты Однако у Насти и Травик делает Даблкил, все вроде бы нормализовалось, но но если бы не минус по Медитатору. Увы, ах, но для солянки, Сомлянки, простите, простите. Для Солянки, конечно же, раунд проигран. Ну а пенсионеры, собственно говоря, выигрывают пистолетный раунд. Плюс денежка, плюс мораль. Все, что только можно получить из положительного в результате победы в раунде, пенсионеры получают. И это хорошо, потому что, как я уже неоднократно говорил, на матчах команды Пенсионерс они, к сожалению, на трансляции у меня не выиграли ни одной встречи. Очень хотелось бы, чтобы... Чтобы сейчас, может быть, они что-то сделали Однако при этом выпадет солянка из турнира Поэтому я ни за кого не болею Напоминаю, я ни за кого не болею Ситуация 3 в 3 В очередной раз пенсионеры выходят штурмом на точку А И снова солянка мимо кассы Однако в этот раз хотя бы с разменами И, в общем-то, это уже хоть на что-то позитивное более-менее но намекает Правда, есть, конечно, девайсы Но один из этих девайсов падает МПшка в упоре в руках The Best работает на все 100% Минус одна Настенки и тут же снова МПшка Ай-яй-яй-яй-яй, Настенка Вытаскивает раунд для своей команды И Солянка делает счет 1-1, даже невзирая на отсутствие Дефьюз китов, у Настенки времени На дефьюз более чем достаточно И это, конечно Это, конечно, по кайфу, дама... дамы <клёв> Дамы, и господа, простите Все, еще раз Извиняюсь, надеюсь, последний раз, но, в общем, сегодня меня немножко подтраивает, я заговариваюсь, сегодня что-то у меня речевой, Я проснулся, а речевой аппарат нет, и поэтому немножко заикаюсь что-то периодически. Постараюсь разговориться и больше не заикаться. «Расскажи, это финал? Какой кушай? История турнира, пожалуйста». Порционно буду выдавать, окей Но пока что все-таки давайте смотреть Экономический раунд от пенсионеров на точку Б, здесь с разменом происходит Ситуация, Настенька делает Два минуса, Настена, как зверь Делает третий минус, минус от Травика Со снайперской винтовки, the best Последний, и тут автомат Калашникова А еще, помимо всего прочего, четыре соперника На споте Б, ну, минус от Травика В результате Травик с Настей справились В принципе вдвоем, все остальные игроки Команды солянки остались не у дел. Вот так вот так вот, это не финал, как кто-то мог подумать, это лишь э, одна восьмая нижней сетки. Проигравшая команда турнир покинет, а победители выйдут в четвертьфинал нижней сетки, где сразятся с командой «Все твои мечты», которые были выбиты командой «Хоп Хей в четвертьфинал нижней сетки. И, собственно, победитель данной пары сыграет с ними в 22.00 сегодня же, да, то есть сегодня у нас две карты. А, в общем-то, это все пока что, что по стадиям игры. А что... То official минус эйфория. Ну, в общем-то, выход на точку А оказался, ну, по-моему, максимально неуспешным. МК вместе с The Best по-прежнему еще какие-то лелеют надежды, конечно, на что-нибудь прикольное под точкой А. Но тут... Бабушка надовая сказала, ну, а, в общем-то, The Best 2 а вообще уже фиолетово, что будет происходить на точке А, так как его убивает. Но сам МК в это время отправляется на точку Б вместе с бомбой, пока что здесь только Настя. Но Настя, мы видели в предыдущем раунде, осилила практически в соло принять точку Б. Наверное, может и сейчас продемонстрировать приблизительно то же самое. А что касается призового фонда, он есть, он чисто символический, но его размеры не разглашаются, дорогие друзья К сожалению, данной информации я с вами поделиться не могу Увы, я, я бы очень хотел, но не могу Опачки, здравствуйте, а пенсионер-то у нас, товарищ МК из пенсионеров, оказывается очень хитрым И через коннектор забегает на точку А, забирает девайс, пытается его спасти ха <смех> ха ничего себе Вот это бегунок, вы смотрите-ка Но через терриспаун, конечно, в общем-то убегать достаточно оп опасно Травик может догнать А травик не догонит Ну и, в общем, МК выдавил, мне кажется, максимум из этой ситуации Учитывая, что вероятнее всего победить здесь было бы невозможно Он попросту засейвил МКу, В наглую Пришел, отобрал ее и засейвил но молодец молодец, респект ему за это, конечно же, но тем не менее в раунде все-таки поражение, а эта новость печальная. Счет 3-1, однако Солянка набирают раунды, находясь в сильной стороне, что удивительным, по сути, наверное, и не должно быть. Пенсионеры вновь выстраиваются под точку а. отличная хаешка в ковры сейчас прилетает. МК вместе с тиммейтом ловит еще и две флешки. Но энтрифраг как раз таки за пенсионерами. вышедший из ямы. Эйфория забирает афишела и сохраняется это давление на точку. Ну, здесь святому точно уже не выжить, конечно. Он раскидывает флешки. Просто с целью хоть кого-то где-то ослепить. При этом, по-моему, слепнет сам и умирает от рук сумасшедшего. Ну, удержать точку не удается от слова совсем, нет никого под катериспауном, все оставшиеся игроки обороны находятся на хелпе, и Настенка, к сожалению, тоже идет на хелпу, а нет, даже травик у нас еще и не на хелпе, а под коннектором, Ну, это плохо, это плохо то, что нет сплетующего звена с катериспауна, с катериспауна вместе было бы смежно чуть-чуть проще выбивать, Сайдю у нас сразу находится игрок атаки, и Настя просто на таран! Просто на Таран сразу двоих берет дамы и господа, садится на Дефьюз. И за беззор минус травик. Ай-яй-яй-яй-яй, Настя отжала! Зачем? Зачем Настя отжала Дефьюз? Ну елки-палки, это ж прям стопроцентная победа в раунде. 3-2. Настя что-то сплоховала в этом моменте, к сожалению, полностью, конечно, отдав раунд. Оппонентом всецело, опять-таки, в соло Ну, видимо, это компенсация за тот раунд Который она практически в соло выиграла, находясь на точке Б Поэтому сейчас она решила, видимо, вернуть должок Дескать, вот посмотрите, вы тоже а, можете выиграть в этом же раунде, в шестом, если быть точным, в шестом раунде этой встречи команда Пенсионеры готовится к выходу на точку Б, но тут выход на точку Б не заладился, ну, совсем никак. С какой стороны, не посмотри, ни единого минуса. Это, естественно, не результативный выход. И, к сожалению, добавить тут больше нечего. 4-2. Ну, мне кажется, пенсионерам. Так, в общем-то, как по маслу и нужно просто ходить на точку А, потому что у пенсионеров на точке А хоть что-то получается сделать. На споте Б каждая их попытка, в общем-то, загибается почти на 100% очень быстро и очень жестко. Но на точке А какие-то успехи делать удается. И мне кажется, что пенсионеры должны бить аккурат вот прям на точку А и никак иначе. Просто любое другое действие будет приводить, возможно, к потенциальному поражению, но лучше всего все-таки точку А разыгрывать, как мне кажется. Но здесь нет девайсов, и поэтому в этом раунде уж не стоит надеяться прям явно на победу. Медитатор все пытается, пытается выстрелить. Да никак не выстрелит, а два выстрела, которые он сумел таки сделать, оказались в молоко. Хаешка от Травика добивает сумасшедшего, The Best Zorad с 21 холспоинтом пытается спастись, убегая с опасной позиции, 50 секунд до конца zo Zorada, <laughs> до конца раунда, ну и, в общем-то, я не знаю, конечно, ну, по статистике, собственно, самым, наверное, амбициозным игроком команды пенсионеры является как раз-таки The Best Zorot. но это в данной ситуации не сильно важно, потому что, собственно, девайса то нет, есть только лишь пистолеты с пистолетом. Противостояние 1 в 5 выиграть, ну, по-моему, будет практически невозможно. В данном контексте уж точно будет невозможно. Но и сейвить нечего, потому что не было сделано ни единого фрага. Если только какой-то загулявший игрок команды Солянка сейчас где-то подставится, тогда можно на что-то понадеяться. Настя перед игрой сказала, буду бить аккуратно, но сильно. А потом взяла и перестала дефать бомбу и отдала раунд соперникам. Тот момент, когда у Насти с действиями и словами произошел небольшой рассинхрон Ну, это не страшно, девушкам по большей степени, наверное, все-таки простительно Да и тем более там была такая ситуация, что Настя, по всей видимости, просто испугалась за тиммейта И решила ему помочь, поэтому отпустила, в общем-то, клавишу Е Но это, к сожалению, привело... К поражению в раунде, поэтому тиммейта тут, конечно, нужно было продавать это однозначно. Убили бы его и убили, ничего страшного, но можно было бы выиграть раунд. Минус от офишала, причем даже два минуса от офишала. Святой с прейдауном увольняет Забеста с точки А и Эйфория с МК uh, остаются в паре. Парное звено в атаке это всегда, в общем-то, неплохо, потому что разыгрывать в паре какие-то моменты порой бывает даже легче, чем в или в четвером. Но не в этот раз. Ну, банально, опять-таки, нет дефьюз-китов. Ой, простите, каких дефьюз-китов? Нет девайсов. Тут, ну, типа такое себе. Непоказательный раунд абсолютно ни разу. Но 6-2. Сколько бы там раундов было показательных, а сколько было бы непоказательных, вообще, по факту, значение никакого не имеет. Важен лишь итог. А по итогу пока что пенсионеры позади. Но ну, у них будет вторая половина, где они смогут раскрыться чуть-чуть лучше, чуть-чуть сильнее. На нее надо делать ставочку, обязательно Ну, в плане, что командам нужно будет стараться А, кстати, давайте небольшой интерактивчик Ребят, как вы думаете, с каким счетом закончится данный матч? Кто выиграет и кто станет крутым персонажем? Если можно так выразиться Эйфория! Тайминговый выход в коннектор и минус по офишлу, пытается забрать второго, но здесь немножко не везет с перестрелкой. Хаешку в точку и Святой все-таки погибает, но не от этой самой Хаешки, его добивает рассеянный. 3 в 4 с перевесом на стороне пенсионеров и атака, в общем-то, заходит на точку. А, здесь здравствуйте! Здравствуйте, Настена не убивает бомб Кэрри этого раунда. У команды пенсионеров докидывает хаешку, а она тоже не долетает. Ну, это прям обидненько. Все-таки МК погибает. The best последний. 13 хп, но один против двоих. В целом, позиция это достаточно неплохая. Я, я, я, я, Настя подставляется. Ситуация. Как же жестко, дамы и господа, 6-3, отличная стрельба от Зебеста, 2 просто головокружительных хэдшота, и это абсолютно заслуженный uh, третий раунд. В общем, вещь прикольная, вещь забавная и классная. 16-7 на солянку, надеюсь, пенсы соберутся. А, умотан, друг, не, я не умотан Солянка выиграет 16-11, пишет Петр, Но пока что ставок больше, как я вижу, на стороне у команды Солянка За пенсионеров пока что только у нас Рере, Ре, -ре, -ре Кве, Кве, Кве болеет Все остальные отдают свои голоса именно за Соляночку Ну, Соляночка справедливости ради, конечно, выигрывает И сложно не отдать за них голос Но не забывайте, вторая половина может очень много чего изменить Очень The Best равно The Best, согласен Медитатор, наконец-то попал со снайперской винтовки Сделал минус и... По-прежнему жив 74 хп против The Best, а тут Настя Такой раунд мы уже практически видели И тут все-таки лучше Насте было бы не высовываться с КТ-респауна Предыдущий раунд должен был ее научить чуть больше сдержанности Но нет, она продолжает пытаться совершить всю ту же самую ошибку но в этот раз она попадает в тайминги чуть более удачной, чем в предыдущем раунде, и поэтому все-таки 7-3. Пока что Солянка выглядит чуть более устрашающей командой, но это опять же пока что. Что у них будет в атаке? Или даже что будет в обороне у пенсионеров. Тут, в общем-то, рассуждать можно очень много. Но я считаю, что рассуждать на эти вопросы бессмысленно от слова «вообще». Нужно смотреть, а не рассуждать. И вот сейчас снова у пенсионеров отсутствует экономика. Что может быть страшнее? Ну, пока что, в общем-то, ничего, наверное, кроме счета, который потенциально станет сейчас 8-3, если Солянка не допустит какие-то глупые и стратегически серьезные ошибки. Есть большое количество девайсов у Солянки, разумеется, все пять, а у команды Пенсионеры только лишь два, это Калаш и Галил, и, кстати, Галил уже потерял 28% своего здоровья. Сумасшедший тем временем с Глаком в соло, нет, не в соло, все-таки с тиммейтом, вместе с Рассеянным. Сумасшедший и рассеянный. Вот это у них там дуэт лучше нарисовался. Минус от Афишала, но Галил работает и забирает святого. Поэтому у нас ситуация 4 в 4 при полностью потерянной точке А. Дамы и господа, Настена минус Эйфория. И теперь уже точка А не потеряна. и Более того, игроки атаки даже не успевают ее по факту занять. Хотя сейчас был туда просто бесплатный проход, потому что даже никто ее остановить-то не сумел бы. Три оставшихся игрока атаки находятся на миду. Игроки обороны где-то там в путешествиях. Никто не хочет чекнуть мидл, судя по всему. Но нужно когда-то рано или поздно взять и чекнуть коннектор. Я фишу, кстати, этим как раз решил заняться. Берстфайры заходят. И все-таки есть минус по ЗБС. 100 Спасибо большое, Сомчик, за 3 евро. Еще один замечательный донат. Кланюсь в ноги, уважаемые. Спасибо вам большое. Даблкил от Настеньки позволили Солянка поставить бомбу своим оппонентам, и, в общем-то, это плюс деньги для дефьюзящего игрока обороны, коим является офишал. Ну и, в общем, какие-никакие, но все-таки деньги для пенсионеров. Пусть раунд и проигран, но хотя бы поставили пачку, так скажем, именно с точки зрения для восстановления экономики. Но... Победа в первой половине-то уже за командой Солянка. И пенсионерам, ну, надо кровь из носу пытаться сокращать разрыв. Иначе, надеяться, во второй половине уже будет, по сути, не на что. Но сейчас раунд с девайсами. Это вроде бы как убирает количество тучек. Большое количество тучек, которые сгустились над пенсионерами, и дает опять ту самую пресловутую надежду. Надежда, она всегда умирает последней, но здесь лежат дымы, не обращайте внимания, эйфория не стрелял в соперника только потому, что дым не успел прогрузиться у нас. Такое бывает, когда мы смотрим матч через хлтв а вот Медитатор соперника замечает, потому что дым лежал, ну, немножко под другим углом. Далее минус от Афишала и разменный фраг от рассеянного по-святому, после чего, ох ты бог ты мой, ЗБС отлично дакается в момент перестрелки с Травиком, в результате чего последний все-таки уступает. И теперь у нас равенство, 3 в 3. Ну, плюс при этом, опять же, потеряны достаточно важные позиции под точкой Б. Но здесь медитатор, медитатор прям не дремлет. Однако ЗБС тоже где-то под точкой Б. Он прекрасно понимает, что его соперник сейчас находится в кухне. Но нет, медитатора не проведешь. АВП у медитатора, я уже много раз говорил в рамках этого турнира, э, ну, бесподобный девайс. И медитатор умеет на нем работать, когда не боится его потерять. Это тоже важно, потому что психологически это давит на снайпера, то, что сейчас ЭВП у него отожмут. И он играет более собрано, прям вот так вот боится за то, что сейчас кто-то под него все-таки откроется. А сейчас медитатору было все равно, и он спокойно убивал оппонентов. ТВ лучше пишет. Анна, спасибо вам, Анна, большое. И, в общем, прям от души. Приятно такие э, комментарии, конечно же, читать. Я рад, что вы меня таковым считаете. Ну а девайсы, собственно говоря, у команды Солянка, естественно, никуда не пропали, поскольку 9-3 на табло говорит нам о том, что с экономикой у обороны вообще проблем сейчас быть не должно, чего нельзя сказать о престарелых игроках, находящихся в атаке. У ребят, увы, два девайса потерялись куда-то. The Best тут достался только лишь Дигл. Но! Два минуса именно от пенсионеров. Травик вообще с пулеметом. Это что за диверсии такие? Офишал! Перестреливает МК. И The Best Zorad со снайперской винтовки, которую он отнял у Медитатора. Делает очень важный минус. Потому что этот минус лишает жизни последнего игрока обороны, находящегося на точке. А и позволяет спокойно, безнаказанно ставить бомбу. Ну тут, конечно, я никаких о каких ретейках речи даже вести не буду, а пулемет работает. М249. Замечательный девайс, урон бешеный, но... Конечно, скорость передвижения с ним оставляет желать лучшего, как, в общем-то, и отдача у него не самая, конечно, приятная. Однако а травик, ничего себе! Еще и два минуса умудряется сделать на таком-то девайсе. Да вы себе... Пу-пу-пу-пу-пау! Тысяча пу пу! рублей от Петра Шампанского жене. Пётр... Непременно, непременно Я опубликую фотографию И отмечу обязательно вас На этой фотографии ВКонтакте Непременно все сделаем, Петр И вы просто меня сейчас Выбили с колеи таким донатом Огромное вам спасибо Вообще, ребят, спасибо вам сегодня Вы просто лучшие Забыл совсем, с наступающим вас всех, ребят Елки-палки, 21 декабря Я не поздравил вас с наступающим Новым Годом Простите, пожалуйста, не обижайтесь С наступающим, всего вам Самого тепленького и хорошего. Минусы эйфории и рассеянного дают возможность пенсионерам вновь в численном перевесе занять какую-либо точку. Но это, судя по всему, точка Б. И вот тут как бы я обычно говорю, что точку Б-то не стоило бы занимать. А -а -а -а. Если посмотреть, опять же, на пенсионеров, но ну, у них на точке Б, что не раунд, то фиаско. Так что я наверное, все таки смотрел бы со скептицизмом. Причём с большой долей скептицизма на раунды, поставленные именно на эту точку. Но здесь The Best и Рассеянный справляются. Справляются ребятам малорики Прибавь а, пенсионерам Да-да-да-да-да-да-да, ребятушки Я не прибавил, а, потому что на донат отвлекся Простите, пожалуйста, я все в курсе У меня как бы шпаргалка висит Я не знаю, хорошо ли вам видно на трансляции Но там шпаргалка висит прям под счетом Сам сервер еще пишет счет Поэтому 9-5, да Итак кстати, у Солянки пропала экономика. Ну, не полностью, конечно, пропала. Все-таки два нормальных девайса хватило купить. И даже снайперскую винтовку еще медитатор прихватил. Но МПшка у Афишала, и Травик, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже играет на МПшке. Нет, на Дигле. Это уже, конечно, говорит об отсутствии вменяемой экономики. И, в общем-то, косвенно говорит о том, что пенсионеры могут сейчас выйти на счет 9-6. Здравствуйте, товарищ рассеянный, ну что ж вы настолько рассеянный-то, что вы даже не ожидали аркаду в ковры. А она все-таки имела место быть, и с фрага начали ребята с супчиком на аватарочке. Начало, конечно, многообещающее, когда вас как бы численный перевес, вы еще и в сильной стороне, это, естественно, благоволит как говорится. Но у команды пенсионеров, в общем-то, есть ребят, которые достаточно круто умеют стрелять и круто резко открываться с позиций. Поэтому тут все не настолько однозначно. И <30ỉ> вот вам, пожалуйста, эйфория. Два выстрела с калаша и сразу численного перевеса, как и не бывало. <skilled уст> <Funnyasia> да вы чего, ребят? ребят, вы чего? елки палки 12 евро прилетает от Сомчика на шоколад к шампанскому, блин, ну шоколад за 12 евро, я не знаю, найду я или не найду, но я постараюсь, честное слово, ей-богу, спасибо большое вам, ребят, вы прям просто сделали сегодня мне день, вы лучшие Тем временем, пенсионеры, пенсионеры умудрились занять точку, но заканчивается время, дамы и господа, и надпись The Contr-Terrorist собственно говоря, Подтверждает то, что команда Солянка просто перетерпели своих соперников Вот настолько долго делали сейчас раунд ребята из э, команды Пенсионеры Вот настолько, то есть минута 45 им, к сожалению, не хватило Жаль, жаль, жаль, жаль, жаль Да, счет, пожалуйста, ребятушки в чатике попросили счет Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей. Вот она. Ну, а у нас выход от солянки на точку Б. И это достаточно быстрый, стандартный пуш точки Б. Сумасшедший попадает в голову соперника. Сам, кстати говоря, в свою голову тоже получает. Но при этом выживает, 60 хп теряет, однако по-прежнему может еще кого-то убить, но уже нет. Минус от офишла и медитатора, точка, вроде бы под контроль на команде Солянка, но самое время ставить бомбу. Офишел этим и занимается, а здесь в спине у нас неожиданно появляется рассеянный и не позволяет поставить... Что это такое? А это что за звук, подождите? А, это битс прилетел, битс от э, Сашуленьки. Сашули, спасибо большое, твич... Я вас тоже вижу И Георгий Панков Приветствую тебя тоже Ну, собственно, пистолетка за солянкой Банальный фаст-выход на точку Б сработал Сработал, ну, мне кажется, на, просто на все 200% Теперь, кстати, говорят, Сомчик точно уже попал даже, в, даже, мне кажется, наверное, в пятерку уже, а не в десятку Вот этим донатом уж точно В общем, куда-то попал Куда-то попал, как минимум ко мне в сердце Ну что, минус от эйфории, минус от святого Ситуация 4 в 4 с попыткой занятия точки Б, естественно, успешной Ну, ввиду того, что, как минимум, игроков обороны на точке Б было не так уж и много Ну а теперь все, кто будут приходить И... Дистриктор Антон, вам тоже большое спасибо Пицки прилетели. Понимать бы еще раз, что это такое. Блин, Сашуль, я, кстати, забыл, что написать тебе, чтобы ты мне объяснила. Ух ты! Ух ты! Вот это ваншоты! Блин, ну как вот против такого играть? Скажите, вы помните вот тот раунд с Калашом, да? Помните теперь вот этот момент с Юспом? Вы просто какой-то дикий, вообще дикий человек. Ваншоты за ваншотами раздает. Увы, если бы еще хотя бы один такой же был бы пенсионер, так скажем, да, то, мне кажется, у Солянки было бы все очень сложно.